Всем вечного здравия! С вами Александр Смирнов, а это Эрвин. Эрвина недолюбливают кошечки по всему миру, потому что именно из-за него они не знают, что с ними может случиться. Но об этом чуть позже. Друзья, обязательно досмотрите это видео до конца. Вас ждет кое-что интересное. Сегодня, в самой нерегулярной рубрике на канале Пара минут О, мы поговорим об очень интересной области науки, которую никто не понимает на 100%, но которая примерно на 90-180 градусов переворачивает наше представление о реальном мире, о квантовой механике. Наверное, все знают об английском физике Саки Ньютоне, который основал классическую или ньютоновскую механику. Этот товарищ успешно писал свое имя в науку, как один из первых создателей современной физики. Но прошла пара столетий, технологии и средства измерения самой малости развились, и в начале XX века многие открытия в области физики, природных процессов и явлений уже не поддавались объяснению с точки зрения классической физики. Скрипя зубами и счетчиками Гейгера, научному миру пришлось создать то, что сейчас известно как квантовая механика. Многое из того, что возможно с точки зрения последней, оказалось совершенно невозможным и даже невообразимым в привычной для нас физической реальности. Ученые люди странные и в чудеса почему-то не верят. Именно поэтому на исторической арене появляются такие персонажи, как Макс Планк, Нильс Бор, Альберт Эйнштейн и наш сегодняшний герой Эрвин Шрёдингер, один из основателей квантовой механики. Господа физики, сразу хочу попросить у вас прощения. Не взыщите. Фразы, грубо говоря, и это мое оценочное суждение, подразумеваются далее перед каждым предложением. Если совсем коротко, суть квантовой механики состоит в том, что на уровне квантов, то есть гипотетически неделимых элементарных частиц, которые имеют сверхмалый размер, привычные нам законы механики уже не действуют, а действуют там совершенно другие законы, примерно как законы в разных странах. Итак, австрийский физик-теоретик Кервин Рудольф Йозеф Александр Шрёдингер родился в 1887 году в Вене, стал нобелевским лауреатом по физике в 1933 и умер в 1961 году опять же в столице Австрии. В промежутках между этими событиями он отработал в девяти европейских университетах, среди которых венский, берлинский и оксфордский. Он стал преемником знаменитого физика Макса Планка, известного всем школьникам по открытой им постоянной имени самого себя. Друзья, пишите в комментариях, если вы не забыли школьную программу. Кстати, Макс План был первым, кто ввел в обращение термин квант в его современном понимании. Квант как неделимую порцию какой-либо величины физики, энергии или частицы. Одно из основных понятий квантовой механики принцип суперпозиции говорит о том, что в отличие от нашего видимого макромира, в котором предмет находится в определенном месте в определенное время, в мире квантов все совсем не так. Квант, например, электрон или фотон света, пока на него не смотрят, не наблюдают и не регистрируют, находится одновременно разных точках пространства, но как только его начинают наблюдать и регистрировать, то он оказывается в совершенно определенным месте. Если нам зададут вопрос, как будет выглядеть движение электрона вокруг ядра, мы не сможем на него ответить. Почему? Потому что физика, управляющая поведением систем столь малого размера не соответствует физике привычных нам макрообъектов, которые мы видим перед собой каждый день. Поэтому известная всем модель Солнца планеты нашей Солнечной системы не работает в рамках модели электроны ядро каких-либо атомов, потому что электроны не вращаются вокруг ядра, а находятся одновременно во всех точках орбитальной сферы вокруг него. Физики и химии это называют электронным облаком. Как-то эррон читал лекцию об интересном феномене, в котором говорилось о том, что электроны ведут себя так же, как и волны. Один из присутствовавших в зале коллег-физиков Питер Дебайс задал вопрос, если электрон можно описать как волну, то как выглядит его волновое уравнение? К тому моменту физики описывали любую волну на языке дифференциальных уравнений. Поэтому Шрёдингер воспринял этот вопрос как вызов и решил разработать подобное уравнение для электрона. И как когда-то Максвелл вывел свои уравнение для полей Фарадея, Шрёдингер вывел уравнение для волны Дебройля. Так назвали электронную волну. Кстати, историки науки потратили немало времени и сил, чтобы выяснить где был и чем занимался Эрвин Шрёдингер, когда открыл свое знаменитое уравнение. Оказалось, что он был сторонником свободной любви и часто проводил выходные в компании своих любовниц. Он даже вел специальный дневник, который заносил имена всех своих барышень и даже специальным сложным шифром обозначал все встречи. Считается, что в день, когда было открыто знаменитое уравнение, он провел на Билли в Альпах, в компании одной из своих подружек. Так что женщины иногда действительно могут стимулировать умственную деятельность. Но женщины хоть и загадочные существа, даже им далеко до квантовой физики. Если электрон описывается как волна, то что же в нем колеблется? Ответом в настоящее время считается следующий тезис — эти волны представляют собой не что иное, как волны вероятности. Получается, что внезапно в самом центре физики, науки, которая прежде давала нам точные предсказания и подробные траектории любых объектов, начиная с планеты кометы, заканчивая пушечными ядрами, оказались понятия шанса и вероятности. Отсюда появился принцип неопределенности Гейзенберга. Невозможно знать точную скорость, точное положение электрона и его энергию вводить. Один и тот же момент. На квантовом уровне электроны могут делать совершенно невообразимые вещи, исчезать, потом снова появляться бы в двух местах одновременно. Но пора вернуться к нашим котикам. Ведь именно благодаря им они Нобелевской премии Эрвина Шрёдингера знают во всем мире. Ученый задался вопросом, а что если в зависимости от измерения результатов состояния какой-либо микрочастицы происходит или не происходит какое-либо событие? В одном из писем Альберту Эйнштейну был впервые представлен и сформулирован знаменитый мысленный эксперимент, который впоследствии получил известность как парадокс кота Шрёдингера. Суть этого парадокса состояла в том, что неопределенность на атомном уровне способна привести к неопределенности в макроскопическом масштабе. Кота помещают в стальной ящик, в котором находится сосуд с ядовитым газом. Над этим сосудом висит молоточек, который может разбить его в любую секунду, и тогда кот погибнет. Этот молоточек приводит в действие механизм, связанный со счетчиком Гейгера, срабатывающим от распада одного атома радиоактивного вещества, также помещенного в этот ящик. Так вот, атом, находящийся в суперпозиции, пока мы за ним не наблюдаем, может распасться, а может и не распасться, с одинаковой вероятностью. Точнее, этот атом распадается и не распадается одновременно, пока за ним не наблюдают, как бы нереально это ни звучало. Для котика, впрочем, звучит скорее крипово, поскольку от этого зависит его жизнь. Итого, пока мы не наблюдаем за этим экспериментом, кот одновременно и жив и мертв. То есть он вслед за атомом радиоактивного вещества находится в суперпозиции. Но как только мы откроем ящик, тем самым прервав квантовую неопределенность, мы сразу же увидим кота в одном из двух состояний – живого или мертвого. Благо эксперимент был мысленным, и в результате него ни один кот не пострадал. Шрёдингер едва ли догадывался, какого шума наделает его идея. Разумеется, даже в оригинале эксперимент описан достаточно грубо и не претендует на научную аккуратность. Автор пытался донести до своих коллег мысль, что теорию необходимо наполнить более четкими определениями таких процессов, как наблюдение, чтобы исключить сценарий с котами в ящиках из ее юрисдикции. Ученый хотел показать, что существует наука, целью которой является описание маленьких объектов, и есть оба знаний, изучающие обычные предметы. Во многом именно благодаря работам ученого и произошло разделение физики на две области квантовую и классическую. Современное объяснение теории Шрёдингера звучит следующим образом: до тех пор, пока никто не наблюдает за ядром атома в системе, оно находится одновременно в двух состояниях распавшимся и не распавшимся. Однако утверждение о том, что кот жив и мертв одновременно, крайне ошибочно. Ведь в макромире никогда не наблюдаются те же явления, что и в микромире. Поэтому речь идет не о системе код ядро, а о том, что между собой связаны счетчики Геггера и ядро атома. Ядро может выбрать то или иное состояние в момент, когда производится измерение. Однако данный выбор имеет место не в тот момент, когда экспериментатор открывает ящик с котом Шрёдингера. На самом деле открытие ящика имеет место в макромире. Вывод можно сделать такой: состояние системы в загадке Эрвина Шрёдингера никак не связано с человеком. Оно зависит не от экспериментатора, а от детектора, предмета, который ведет наблюдение за ядром. Еще один ученый Юджин Вигнер пошел дальше и решил довести концепцию Шрёдингера до полного абсурда. Что, если рядом с экспериментатором, наблюдающим за котом, стоит его коллега? Напарник не знает о о том, что именно увидел сам экспериментатор в тот момент, когда открыл коробку с котом. Кот Шрёдингера выходит из состояния суперпозиции, однако никак не для коллеги-наблюдателя. Только в тот момент, когда последнему станет известна судьба кота, животное можно окончательно назвать живым или мертвым. Кроме того, на планете Земля живут миллиарды людей, и самый последний вердикт можно будет вынести только тогда, когда результат эксперимента станет достоянием всех живых существ. Конечно, всем людям можно рассказать судьбу кота и теорию Шрёдингера кратко, однако это очень долгий трудоемкий процесс. Тем не менее, это не помешало Эрвину за создание концепции волновой механики в 1933 году получить Нобелевскую премию. Однако воспитанный в традициях классической физики, ученый не мог мыслить иными категориями и не считал квантовую механику полноценную отраслью знания. Его не могло удовлетворить двойственное поведение частиц, и он пытался свести его исключительно к волновому. В своей дискуссии с Нильсом Бором Шрёдингер выразился так. «Если мы планируем сохранить в науке эти квантовые скачки, тогда я вообще жалею, что связался с Жизнь с атомной физикой. Я думаю, что Шрдингер был просто талантливейшим человеком. И не только потому, что он создал этот мысленный эксперимент, уравнения и провел другие теоретические изыскания, а потому что взял в качестве опытного образца именно котика. Потому что внимание миллионов людей к такому милому существу привлекло внимание к квантовой физике как к науке. Друзья молодцы, если досмотрели до конца. Если вы были внимательны, то обратили внимание, что кроме информации про Шрёдингера и несчастного котика, в видео была спрятана часть послания. И сейчас вы все находитесь в состоянии суперпозиции. Если вы соберете от послания целиком, то можете выиграть приз или ничего не выиграть, или выиграть суперприз. Где найти оставшиеся детали? Конечно же, по ссылке в описании. Посмотрите следующее видео и следуйте инструкциям отправимся в путешествие по нашему любимому и ламповому макро-миру. Лехаем, бояре!